Дорогие рукодельницы, продолжаем вязание хлопкового жакета. И готовим первую деталь. Это спинка. Спинку чаще всего вяжут первой, потому что она, во-первых, самая простая. И, во-вторых, ее, как правило, меньше видно, чем перед. Мы, нас встречают по передней части. Поэтому вяжем самую простую деталь. Это спинка. И по ней смотрим и попадание в размеры, как легла пряжа, и поведение пряжи. Потому что, если мы не ожидали от пряжи, Например, того, что она будет косить, либо э, там, полосы какие-то давать. Как проверить? На образце не всегда видно. Поэтому на первой детали мы оцениваем качество пряжи, попадание в размер, общий вид полотна и можем оценить, что у нас получилось. Как видно, спинка мне великовато, но помните, я вам рассказывала, что хлопок дает очень сильную усадку. Поэтому то, что деталь получилась больше, чем надо и в длину и в ширину, может Поначалу вызвать шок. Я хотела вот такую, а получилось вот такое. Спокойно, все будет в порядке. Продолжаем вязать, следите, смотрите, что будет получаться дальше.